Серьезно, я тебе клянусь, я тебе вот хрест даю. Да. Это iPhone 10. Да иди сюда, посмотри. Конечно. Че ты обижаешься? А. Не, ну серьезно, что ты обижаешься? Ну реально, потому что ты видела реально мне. Ребят, всем привет. Привет. Вы на канале Видео Бэйби? Ребятки, Лера сидит в телефоне, пока играется. В общем, ситуация такая. Нам пришла посылка. Вы знаете, вы смотрели видео, там, когда мы выпускали с тобой, когда на подарки, Да. Мясо в посылке, по-моему, называется Посмотрите это видео, когда нам с Америки прислали Много подарков, это вещей там Лере прислали, мне Это было безумно приятно, и мы там засветили свой адрес С просьбой, если вы хотите там какие-то открытки Что-то нам присылать, можете присылать на этот адрес Нам сейчас массово шлют Эти посылки, реально Вот пришла посылочка, но она Без адресата, я это впервые Такое вижу, это, конечно, для меня Вообще не понимаю Как так, либо сорвано ну, хотя вроде бы не сорвано. Непонятно даже откуда, из какой страны. В общем, ребят, ситуация в следующем. Будем открывать. Хочу, чтобы вы... Что-то вам такое тяжелое, Чтобы вы по... Были свидетелями. Написано для Евгения. Для Евгения. Написали, видите, для... Для Евгения. Сейчас проверим. Я не могу, не могу открыть ее. Это жесть, мамочки. Лера, mm. ты знаешь, что прислали? Обратное мясо? Это iPhone 10 я тебе отвечаю. Пожалуйста, Не, я тебе серьезно, я тебе клянусь, я тебе вот хрест даю, да? это iPhone десятый. Да иди сюда, посмотри. Конечно. Ребята, она не верит. Реально, блин? А... Боже, это жесть. Да, конечно, айфон, ага. Конечно, айфон прислали. Да. да. Иди сюда, я тебе говорю, айфун десятый. Наверное, десять еще айфун, туда да. Иди сюда, я тебе отвечаю. Девушка тяжеленькая. А я там еще десятый. Смотри. Это жесть. Ой. Почему-то я не айфун. Я тут жарко. Там, говорю, обратное мясо лежит. Пока не проверим. Держи, держи, держи, держи. Твою мать. <реклама> Ребята, тут реально айфон. Ребята, реально айфон. фака! Уху! Ёх, кто молодец? Я молодец! Кто молодец? Я молодец. Кто, молодец! кто молодец? Я молодец! А это кому? Как кому? Мне? Мне? Там написано для Евгения было. Я тебе серьезно говорю. На этой, на фишке, где было написано всё. Для Евгения, можешь прочитать. Так нечестно. Почему? Почему нечестно? Почему нечестно, боже? Нечестно. Я не верю. Ну как нечестно. Нечестно. Ну, Лера, я просто выпустил э, видео тогда, которое я вот тут просил, типа, дайте, бомжевал, как бы дайте мне iPhone. Чё ты обижаешься? Mm. Не ну серьезно, чё ты обижаешься? Ну реально, ну, потому что ты видела, реально мне прислали Если бы тебе прислали, был бы твой телефон. Mm -hmm. У тебя же есть телефон. Но что ты обижаешься, реально? Mm -hmm. Блин, я не знаю, то ли тебя сейчас успокаивать, то ли, блин, радоваться. Я не знаю, это вообще пипец, мне вообще не верится. Сейчас надо вставить Он не включается. Где он? Блин, кнопки нету. Кородутся, эйр Лера. Она уехала. Лера. Ее нет. У тебя есть телефон? Mm -mm. Хорошо, я тебе твой свою шестую, я тебе свой шестой отдам iPhone. Свой шестой в чехле. А я пошла. Не, серьезно. А я тебе шестерку даю. Согласна? Без обид, никаких обид. Ну и ладно. Да ничего себе, ладно, нифига себе, блин, дал шестой айфон, говорит, ладно. Я, я просто, я просто в таком в шоке. Ты, конечно, там же шестеркой. Я не знаю, кто ты. Подарил мне такой подарок? Кто ты? Кто ты? Пожалуйста, ответь, напиши где-то в комментарии под этим видео. Ребята, кто этот сделал подарок? Я все понимаю, вещь дорогая на самом деле. Блин, я шок... Две камеры, да? Да, смотри, здесь две камеры. А что-то, друзья, в этом? Ну, только постираешь все. Ребят, в общем, блин, я не знаю, с чего начинать, на самом Это деле. Не разбирайтесь, тут я пошла. Это жесть. Большое спасибо. Я хочу сказать... Ребят, ну... У меня сейчас нет слов. От чистого сердца, от души говорю спасибо за этот подарок. Это реально очень приятно. Мне таких подарков еще никто не делал. Реально никто вообще, даже там в семье, родителям, мне таких подарков не дарили. Я знаю, это достаточно дорогая, дорогая трубка, то есть даже дорогой телефон. Я сейчас, я сейчас не могу нормально говорить, я немножко мечтаю сейчас какие то у меня вообще непонятки какие-то происходят. Такие подарки дарятся, как-то странно немножко. Тут посылка приходит, адресата нет, распечатаю, все как-то так... Ну, короче, это просто жесть. От... Просто от всего души и сердца я говорю спасибо. Спасибо тебе, человек. Я не знаю, как ты, как девочка... Спасибо тебе, человек. <laughs> спасибо тебе, человек. Не это знаю, инкогнито. девочка, ты мальчик. Это точно инкогнито. Но я думаю, такие подарки только может подарить взрослый человек мне. Телефон стоит более тысячи долларов, я знаю. Но это реально. Блогеру подарить такой подарок, это, конечно, это жесть. И ничего же нету. В коробке нифига нет. Пустая, просто пустая коробка. А с этим, я не знаю. Разыгрывать будем. Может, разыграем его, посмотрим. Может, конкурс реально сделаем на твой телефон. Кстати, Чехло. да, возможно, мы, Лерин, телефон разыграем, ребята. Сразу чехол, Да, сразу чехлом. Так что так. Сейчас, с двумя давай... чехлами. С двумя чехлами. Да. Давай сейчас, подождите, потому что, ребятки, не будем тянуть mm -hmm. время. Что я, вас... я вам хотел объяснить. Я же недавно... Выбирал телефон на сайте кэшбэк. Вы знаете, через этот сервис. Прошлое видео вы смотрели. Сейчас идет розыгрыш. Все те, кто участвует сейчас на этом сайте, кто регистрируется, вы знаете. В следующем видео будет уже приз. Мы выберем. Лера сама выберет, кто выиграл. Реально. Вот те, все, кто регистрируется в этом, на этом сайте. Через этот сайт вы можете покупать в любом магазине, в любом полностью. Все, что вы не купите, вам часть денег возвращается обратно. Вот вы сейчас видите это, этот сайтик, регистрируйтесь. Этот ID номер при регистрации укажите сейчас под в комментарии, да, где-то под видео. Мы их собираем, слаживаем с Лера. Лера выберет вот так со списка, пальцем тыкнет, и вы потом сверите. Если ваш ID, все, вы получите реально приз. Мы вам лично отошлем. Далее, а что я хотел сказать еще. Блин, я уже, короче, вообще запутался. Я тоже. Я только хотел через этот сайт реально покупать. Думал на Алиэкспрессе купить телефон. Там часть денег бы вернулась, не знаю. наверное, тысяча какая-то по-любому мне вернулась бы. Это очень удобно. Ну, это просто жесть. Я не знаю. У меня сейчас, короче, у меня такие эмоции. Я бы сейчас бы как ребенок, бы наверное, бился по головой об стены. Давай. Ну, я взрослый человек, я не могу сейчас ä, показать вам этого все. Мне нужно сдерживаться. Потому что это было бы некрасиво, вы бы подумали, что я сошел с ума, а я это думаю, давай. Это уже все думают. Да, это только сидит и пищит. И там... а -та -та -та -та -та -та. Подписывайтесь на. Мой инстаграм. Все, кто подписывается на мой инстаграм, выиграет приз. Но каждый подписчик пишет мне в сообщение слово «бэйби», слово «бэйби». Со всех я выбираю одного человека вот так наугад. Никаких друзей, никаких привилегий никому нет. Просто вот каждому новому подписчику, кто пишет «бэйби», я выбираю, и тот получает приз. Я отсылаю лично. На следующей неделе я отсылаю этому человеку приз. Реально, это будут либо смарт-часы, либо наушники будут беспроводные. Я обещаю. 200. Лера, 256 гигабайт. <свист> Ребята, iPhone на 256 гигабайт. <свист> 16, и у меня не хватает. <свист> а Вообще, на новом не сейчас у тебя 64, у нее уже 64 гига. 256 гигабайт. У меня, короче, сейчас... Ух! Все вот короче, в голове. Так. Сейчас беру эту, блин, еще все новое. А чека не было? Нет, нету чека. Ну правильно, зачем тут чек? Сейчас мы откроем. Ребята, сейчас открою, поменяю карточку. Давай карточку туда вытянем. Сейчас, секунду. Снял. Пашет. Чехол? Ну я же вытягивал. Ребята, пашет, все, работает, как часики. Никакого обмана. Никакой этот, не ни этот, не подделка. Было ну, ну, прикольно, если бы там салфетки лежали. В первую... А прикинь, короче, была бы какая-то э, подделка. С салфетки либо мясо лежало бы там. в этой короче. Да? Не, или этот. С камушками. Ну ты знаешь, я что-то подумал, что какая-то игрушка там, ну такая, знаешь, плотная, поставишь на телевизор. У угу. ну, меня нет, я, короче, сейчас, я вообще я в шоке. И знаешь что это, блин, а кнопки нету, я еще не знаю как им пользоваться. Кинь тебе до да, шара, короче, получила себе шестерку, а я получил iPhone. Ну, ну вот такие а подарки, у меня когда, не я iPhone. не знаю. Человек, я буду тебе должен, наверное, пол, пол своей жизни за то, что ты такой что сделал происходит? поступок. Реально, пожалуйста, напиши комментарий. Напиши комментарий, кто мне подарил ты этот знаешь, подарок. Сколько в я не понимаю, тут, я понимаю, почему, почему вы не хотите показать себя, сказать хотя бы я имя бы ваше назвал бы. Я не знаю, имя, фамилию. Почему вы не светитесь? Я не понимаю папа, этого папа, поступка. Ты знаешь, сколько сейчас будут писать, это я присылал? Ну не знаю, но блин, ну да, ты в принципе этого уже не вычислишь. Знаешь, ну может кто-то делал скрин этой посылки там, я не знаю, тогда еще дома у себя. Ребят, я вас, я вас, я уже не знаю, что сказать, я просто хочу сказать большое, огромное спасибо. Вот такой вот смайлик поставлю за этот телефон. Ну все, это моя мечта, короче, сбылась. Все, моя мечта осуществилась. Реально. Блин. Ты посмотри, какая тут камера, Лера. а, а ну Хамер, смотри. Посмотри, какой частяк. А ну тихо, давай фотку <свист> сделаем. Хаммер. <клев> давай первую фотографии сделаем на новый iPhone. Тихо. Давай, раз, два, три. О, <клев> ты че кричишь? Тюсенька, Смотрите, значит. какой 6 килограмм Все, сделал Ого, ты что, собака? Хаммер У нас собачка Ты на собачка завелась? Я не понял, это собачка наша? А муха летает Лера, живые фото получаются Смотри, смотри Шевелятся В смысле? Я не знаю, ребята Ты Оп Оп Короче, жесть. Рычит. Ну ты Рычит. тигр, все, еще Ну мальчик. все, у нас не кот, а тигр. Это собачка. Короче, а ребяточки. Я... Боже мой, это наша собака. Это разве кот? Разве чего? такой мальчик может кричать? Тебя сейчас сколько людей смотрит? Ты... Крикун. Ладно, ребята, я сейчас, как маленький ребенок, в этот упаду телефон. Потому что мне очень все интересно. Как сейчас будут вот два так... задрота сидеть. Сейчас будут два задрота, это точно сидеть. Лера в своём, я в своем, я в своем. Будем дальше продолжать радовать своими видео вас, ребят. Огромное спасибо. Это безумно, просто безумно потрясающий подарок. А, ну еще как-то должно что-то. Тут же есть еще Face ID, это, да. Но это будем потом устанавливать. Здесь только все по стандарту. Ребят. Эх! А да все, сидит уже длина, фигачит в своем телефоне. Ладно, ребятки, ну что, поздравим меня с новым моей мечтой iPhone X, да, как э, вы видите, все-таки я видео выпустил, мама, купи мне iPhone X, но это не мама мне подарила, это явно. И поздравим Леру с 6 айфоном. Так что.. Вот такая у нас жизнь, реально очень приятно. Мне, наверное, на день рождения такие подарки, даже на днюху такие подарки. Хотя Лера мне прикольные подарки делала. Ну, такие вот, что дорогие, знаете, но ну, это, конечно. Мне денег реб... не да, ребенок же никак не дает. Кредит не денег. дадут. Кредит, говорит, не дадут. Ладно, ребят, спасибо вам огромное. Спасибо этому человеку, который все-таки сделал для меня такой щедрый подарок. Большое тебе спасибо, семье твоей, реально, улыбки у тебя, вообще тебе всего самого лучшего в этой жизни. Так, ребята, всем спасибо за просмотр этого видео, и также спасибо за телефон, потому что я теперь тоже с новым телефоном. И не забудь ставить лайк и подписываться на наш канал. И также нажимать. Назымай, нажимай, нажимай. На Мьюзики, У меня Music. больше подарков, реально. Всё, я и... заберу. Да, у нее уже на мюзикле, реально, 80... Почти 50 тысяч. А, 50, да? Почти 50, там 48-600, по-моему. А у меня 250 тысяч. Ну так ты раньше его создал. Насколько раньше? раньше? Ты раньше его создал. Кстати, я выпустил видео одно, оно уже набрало почти миллион просмотров на мюзикле. А у меня-то видео есть по полмиллиона. Ну это тоже по очень 300 000, хорошо, что для такого 000. маленького, видите? Так что, ребятки, все. Я всё. недавно создала, буквально ему где-то 2-3 недели. Так что все. всех ждем, всех любим. Пока! Чу! Класс. Все, я сейчас сажусь, короче, в телефон. Я... Все, пока, ребятки. И ты в телефон? Какой?